Доброе всем утро! Рада видеть вас на своем канале. Масленица у нас началась и будет продолжаться еще до конца этой недели. Поэтому давайте приготовим сегодня блинчики. И блинчики будут самые обычные сегодня, без всяких заморочек. Так, как готовила моя бабушка. Здесь у меня уже в миске три яйца. И беру ковшик какой-то. Не буду пропускать никакие шаги, даже какие-то такие, казалось бы, незначительные. возьму... Пол-литра молока. Пол-литра. И подогрею его до теплого. Потому что почему-то, казалось бы, такое простое блюдо, как блины, получается не у всех. Три крупных яйца. Две без большой горки ложки сахара. Одна четвертая чайная ложечка соли. И хорошо размешаем. Блин, никогда не готовлю миксером. Он в принципе тут и не, и, не, и не требуется. Сейчас покажу, как делать без комочков тесто И вливаем немножечко молока. Ну, может быть, вот 100 мл видно, да? 400 осталось. Молоко нагрели до теплого, не до горячего, именно чуть-чуть тепленького, когда палец опускайте, чтобы оно было теплое. Здесь уже приготовила мерки, потребуется ровно полтора стакана муки. Вот эти мерочки 125 мл и 250 мл. И 1 четвертую чайной ложечки, даже чуть меньше на кончике. Вот буквально соды, обычной соды. И размешиваем. Когда вот так добавили муку, перемешали с яйцом и немножечко молока, не потребуется никакой миксер. Не будет никаких комков. Потом, когда нужно добавить, будет все остальное молоко. И вот просто хорошенько все размешали до такой вот однородной массы. Видите, никаких комочков, ничего нету. И теперь вливаем остатки молока. Пару приемов. И хорошо размешиваем это тесто вот в принципе по большому счету и все теперь берем обычное растительное масло и 2-3 ложки наливаем масла пусть тесто теперь постоит 15 минут и можно выпекать блинчики сковородка у меня вот такая вот из вот этим вот, покрытием каменным как его сейчас называют перед первым блином всегда обязательно капаю капельку масла беру чистую салфетку и просто смазываю сковородку Прошло 15 минут, тесто постояло, теперь нужно его размешать. Посмотрите, оно должно быть вот такое, смотрите, оно льется плавно, текучего вот так. Хорошо сковородку разогреваем, Не, она должна быть тепленькая, должна быть прям очень хорошо, разогретая, буквально до дымка, и начинаем выпекать. Ну и все, как всегда выпекаем все блинчики. Вот первых два у меня уже готовы. Еще забыла сказать, выпекаем обязательно на сильном огне. Вот буквально через полчаса вот такая вот стопка горячих, вкуснейших, просто блинчиков. Они, посмотрите, мягкие. Не толстые, тоненькие и очень-очень вкусные. Я их ничем не смазываю, подаю отдельно все, и сметану, масло, и все остальное на стол с джемом. Кто желает, тот уже смазывает сам себе свои тарелки. Всем желаю удачных блинчиков, и до скорой встречи на моем канале. Пока!